Всем привет. Сегодня мы с вами разберем композицию под названием «Генерала песчаных карьер». Это песня из кинофильма, а также эту песню исполняла группа «Несчастный случай». Я вам покажу свой вариант исполнения, и я думаю, что любой начинающий гитарист сможет его вполне освоить в кратчайшие сроки. Погнали. Погнали. второй лад, третья струна, играем мы, дальше первый лад, вторая, и потом на третьем ладу, вторая, то есть вот у нас вступление. Дальше дергаем пятую и первую вместе, уходим на третий лад второй струны, первый лад второй струны, открытая вторая. И вот здесь необходимо зажать, значит, мизинцем на третьем ладу пятую струну. Безымянным пальцем зажимаем второй лад, третью струну. И четвертую струну на втором ладу. И дергаем, значит, одновременно пятую и третью. И затем четвертую. Потом первую и третью. После этого мы ставим вот такой вот аккорд. Значит, зажимаем второй лад. Пятая, третий лад, четвертая, второй лад, третья и на третьем ладу вторую. Играем одновременно пятую и вторую, потом четвертую, третью, четвертую. Затем открытая, четвертая идет, вторая открытая, первая открытая и уходим на третий лад второй струны. Дальше идет аккорд С, то есть мы пришли вот в этот аккорд, дергаем вместе вторую и пятую, потом четвертая, третья, четвертая, опять пятая дергается, открытая вторая, мизинец идет на третий лад второй струны, первый лад, вторая, и играем вместе шестая и вторая открытая, Далее зажимаем на втором ладу четвертую. На первом ладу третью. Ее играем. Опять четвертая. Бас. И как в начале у нас было. Второй лад, третья струна. Первый лад, вторая. Третий лад, вторая. И здесь мы играем пятую открытую. С первой открытой. Потом третий лад, вторая. Идем на первый лад. Открытая. Здесь дальше нужно сыграть на втором ладу третью и четвертую. И вот дальше самое сложное такое место. Дотянуться нужно пят... четвертым пальцем. Дотягиваемся до пятого лада. Играем это с пятым басом. Первая и пятая. А вот здесь мы зажимаем на втором ладу вторую струну. И играем с третьей струной. И потом мизинец мы двигаем вот на третий лад. Играем с пятым басом. Третья открытая, дальше идет второй лад, вторая струна, обратно на третью открытую. Здесь можно сыграть вот эту вот эту ноту, либо вот этим пальцем третьим, да, вот я сейчас показываю, безымянным. Открытая первая и мизинцем пятый лад, и потом прийти вторым пальцем на третий лад. Но проще сыграть, проще, смотрите. Смотрите. Играем первым пальцем указательным вот этот бас. Открытая. Первая. Мизинцем берем пят, пятый лад, первая струна. Двигаем мизинец вот сюда, на третий. И берем аккорд DM. Вот такой вот DM аккорд Р минор. Дергаем четвертую первую, третья, вторая. И здесь идет басовый ход. Значит, с третьей. Третий лад, пятая струна. То есть у нас идет аккорд, аккорд Дм, четвертая и первая, третья, вторая. Затем басовый ход с пятой струны, третьего лада на второй лад. И вот нужно дотянуться значит, вот сюда. вот, Это у нас третий лад, вторая струна. Дергаем ее. Главное, чтобы плавность была в мелодике, обязательно, да, потому что. В данном случае гитара имитирует голос на втором ладу пятую струну, затем мы играем третий лад, вторая, то мизинец у нас идет сюда, вот третий лад первая, и на первый лад первой струны. И играем аккорд С. Неполный. То есть я зажимаю только вот одну ноту на пятом ладу, играю ее с первой открытой. Третья. И вторая струна, зажатая на первом ладу. И тут басовый ход опять идет. То есть вот после того, как мы сыграли вот это. И как в начале, второй лад, третья струна. Первый лад, вторая. Третий лад, вторая. И опять открытый пятый бас с первой открытой. И возвращаемся с третьего лада на первый открытая. Здесь берем вот как я показывал в начале, либо ставим такую аппликатуру, то есть мы играем как АМ аккорд есть такой АМ С, то есть это когда идет АМ и добавляется мизинцем на третий лад, то есть можно взять такую аппликатуру, постановку пальцев и сыграть третью пятую вместе, то есть третья пятая, четвертая, потом первая и третья. Если вам тяжело сыграть в такой аппликатуре, вы можете взять вот такую аппликатуру. То есть поставить вот сюда третий палец. Сюда на второй лад указательный. И сюда вот так. То есть либо вот так. Ну как вам удобно. Смотрите сами, как вам будет удобно, комфортно. Я играю вот так вот. То есть я привык просто брать АМ и добавлять мизинец, Поэтому показываю предпочтительнее в таком варианте. То есть вторая... Третье, пятое, четвертое, первое, третьее. И потом идет вот такой аккорд. Вот. Мы его ставили уже до этого. Сюда. Второй лад, пятое. Третий лад, четвертое. Второй лад, третье. И третий лад, вторая. Дергаем одновременно пятую и вторую. Четвертое, третье, четвертое. Потом бас уходит вот сюда. Первый лад. Шестая струна. Далее вторая открытая. Первая открытая. И приходим вот на третий лад, вторую. И концовочка пошла у нас. Первый лад, вторая. Пятый бас с пятым басом. Открытая. Третий лад, вторая. Потом первый лад, вторая. Шестая и вторая вместе. Вот здесь мы, смотрите, играем шестую, вторую. И затем дергаем вместе. Третью и четвертую. А можно дергать просто третью. Ну так красивее звучит, смотрите. То есть можно первый вариант. Мы играем шестую и вторую. Зажатые у нас на первом ладу третья. Мы дергаем ее с четвертой открытой. Потом ставим вот этим вторым средним пальцем первый лад, вторую струну. Играем. И опять дергаем две струны. Третью, четвертую. А в принципе можно сыграть так. Шестая, вторая. Четвертую не играть, играть только третью. Потом то же самое ставим. Это у нас первый лад. Вторая струна. Возврат на третью. И все, мы пришли в аккорд АМ. Дальше я играю четвертую. Вот ставлю здесь мизинец. Опять это вот АМ С, То есть пятый бас играю. Потом четвертую. И потом идет повтор. Пятый бас. Идет повтор всего, что я показывал. Вот, в медленном темпе. Сыграю еще раз. Главное, плавно играйте. Приходим в С. на второй струне. И вот самое сложное место. Можно слайд взять. То есть скольжение к пятому ладу. А можно и не брать, можно просто сыграть. Сразу. И потом двигаем. Второй ход, опять басовый ход, как в начале, АМ, с аккорд. А. А. В конце аккорд, который брал Владимир Семенович Высоцкий. Любимый аккорд это АЭ. Мы на втором ладу зажимаем первую струну. Либо взять на пятом ладу баррэ. Вот вот, либо просто бас и три струны на пятом ладу. Так, Если вы хотите сыграть это фингерстайлом, вам нужно просто в определенные ноты делать щелчки. Смотрите.